парных консультаций, я помогаю определяться с профориентацией. Кстати, средний возраст тех, кто обращается за консультацией на профориентацию, сейчас где-то 30-35 лет. Помимо подростков, которым заказывают родители, то есть человек уже получил образование, он занимается каким-либо делом, имеет, казалось бы, стабильную работу определенный уровень жизни и не чувствует удовлетворения. Таких вот сейчас становится все больше и больше. К сожалению, и вот в такой момент наступает как раз вот это самое опустошение, хочется уже что-то поменять в своей жизни, но человек не знает, куда двигаться, что он дальше сам хочет. А также я оказываю помощь, естественно, при подборе ротации персонала в определении благонадежности и лояльности, я являюсь автором научных статей, переводов материала по графологии на русский язык. и благодарность за вклад в развитие науки. Сотрудничаю профессионально со многими крупными компаниями. В области персонала я провожу для них комплексную оценку возможностей кандидатов по их благонадежности, так и тренинги. Обучаю графологиям, ведущих специалистов в области HR. Если кому интересно, в сентябре я буду проводить такие мероприятия совместно со Сбербанком России. И в октябре я буду выступать на 15-й юбилейной выставке и конференции ЧАРТ 2014». Если кто будет, буду рада познакомиться лично. Было бы, естественно, неверным вообще не рассказать вам о том, что же такое графология, на чем она базируется. Гропология – это метод психодиагностики личности на основе почерка. Он очень прочно зарекомендовал себя в Европе, практически во всех странах, в Соединенных Штатах Америки, в странах Латинской Америки. В Аргентине у них довольно сильный, кстати, институт. Я переводил очень многие статьи оттуда. Потрясающая информация, очень информативная. Конечно же, в Израиле. Там они пекутся о безопасности, там без специалиста-графолога не обходится ни одно собеседование на работу. Возможности графологии, они действительно очень велики, если этой методик владеет опытный специалист. Графология, как наука, она основывается на знаниях психофизиологии, психологии, психиатрии и типологии. И, естественно, на существующих закономерностях нашей взаимосвязи между деятельностью мозга, нервной системой человека, психических процессов, подсознанием и мелкой моторикой, как раз которая переносит все эти вещи на лист бумаги. Хочу рассказать вам про преимущества именно графологической методики при подборе персонала. Она экономит премии и деньги эффективнее, нежели интервью, какие-то тесты-попросницы. То, тест то есть, в интервью можно подготовиться, тесты они дают очень большой процент погрешности. Расскажу вам сегодня, что про это чуть, -чуть попозже. А, невозможно подготовиться к такому анализу заранее. То есть человек приходит, если он пытается как-то исказить свой почерк, то наоборот, он может сделать себе еще хуже как его приукрасить, да, добавить к нему внешние признаки. Мне не обязательно присутствие самого проверяемого, мне достаточно почерка. не обязательно вот это очное интервью, собеседование. Этот метод, он объективен при повторном использовании. Позволяет, конечно же, подобрать наиболее объективного, наиболее нужного человека нам на ту или иную должность. Избежать ловушек, избежать рисков, определять также лояльность, благонадежность, насколько вообще можно доверять человеку. список таких наиболее стандартных компетенций. Здесь мы говорим об определении умственного потенциала, о стратегическом мышлении, об обучаемости, гибкости, комбинаторности, активности, мотивации, переустремленности, решительности, самоконтроля. О пробивательных способностях личности, об амбициозности, стремлении к получению высшего результата, обосновательности, планирование, стрессоустойчивости, ответственности, работоспособности, взвешенности, инициативности, дипломатии, клиентоориентированности. Развитие сотрудников, лидерских способностей, коммуникабельности, принятие авторитетов, конечно же, благонадежности, психологическом благополучии. То есть список этот может быть очень-очень-очень расширен. На самом деле очень много всего можно узнать и увидеть. Здесь, конечно же, далеко не все. Помощи почерка мы можем узнать намного больше если владеть действительно этой методикой, профессионально уже знать, разбираться.